Все, бей его! Ты че? Мы на подаче играли! Всем привет! Вы смотрите новое видео на нашем канале. Мы снимаем его в довольно таки таком необычном месте. Это секс-шоп. Сейчас мы будем играть покажу в настольный теннис. Настольным пенисом. Настольным пенисом. Мы сразимся против друг друга, и во время нашей игры наш э, любезный ведущий будет бить нас током, разрядом тока. Посмотрим, наверное, это будет круто. Это будет очень горячая игра. Я его выберу. <с <Cup> с, списка в руки опасно. Ничего за Сейчас мы выберем, кто с кем будет играть, кто против кого будет. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. О, а, ты, первый, ты первый. Первый. Первый играешь. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай как Надеваем шокера на ребят. Давай. Первая Сейчас пара все. у нас. Андрей Калашников, блогер из Казани, который <с исполнил свои мечта. Который похож на Марвина там. Да-да-да. Марвин для бедных. Ставь лайк, если он похож на Марвина. Ставь лайк, если ему надо постричься. Ставь лайк, если он Питер. Ставь лайк. Он говорит, я не Питер, я Дрэды хочу сделать. Царапает, да, царапает. Стой, стой, Русь. Русь, а не нажимай. Не нажимай. Так, это чей путь? сука, ударила. Все, короче, я тебя членом выиграю, понял? Пожмите друг другу руки. Давай. Что, что ли? Нет. Что, погнали? Попеть подать, давай. Сука! Я не знаю, мне колени сами сжимаются, это так больно <связываю> Бля, чё делать, я что то за... БЛЁ! БЛЁ! Видео было реагироваться Это третья была? БЛЁ! Я жду эту хуйню просто! Я точно скажу, херачит, а? Все, бей его! <рех> да, бей его! А, проигравший. Гай, <рех> здесь <сошее> сокращается. 4 я жалко, глазами Я понимаю, на колени, кажется, я не знаю, мне просто колени срабатывают. Да? Меня ноги не держат уже. А в суперфинале, если согласны играть, то будет вольтаж больше. Артем, Артем, Артем. Артёмов! стоит. Бля, мне ноги трясутся, Он хороший актер просто, ему не так больно. Да-да, вот мне тоже так кажется. Иди ему жопу. Ну-ка, по штрафную. В смысле штрафную? Иди нахуй, Штрафную! штрафную Суки! Штрафную! Штрафную! Струк. Штрафную! Нет! штрафную! Нет! штрафную! <свью> Давай. Давай заканчиваем эту тему. <свят> 8-5, я проигрываю. что-то туда заводит. Я чемпион в эту фалостную игру. 6 я туда еду. его, да? Нет? Да, да, никак. Да, Может, за оскорбление за оскорбление судьи бей его. Что это за на стол поставил, меня мно! Перепадай! О-о-о! Крученная хуйня! Позволь. Я шля там болтай, загрынул, увидели! видели может? повышаем? Девять семь! Последняя, последняя. Давай, давай, давай, давай! Парень! Сука! Я его сделал! Вот этим! Вот это хуйня! Спасибо! все, все, всё В первой игре победитель Артём! Андрей ожидает игра за проигравшего! Кто будет получать по голой жопеплёткой? Спойлер! Мы об этом не говорили! Итак, в нашей игре наступил второй раунд. Сейчас наши жертвы. Это Артур, это Руслан. Они играют против друг друга. Делайте ставки прямо сейчас. Кто из них победит, как вы считаете? Минутка на раздумье. И. Мы готовы? Игроки готовы. Члены на старт, члены в воздух, члены в воздух. Все, отлично. Погнали! Раз. Два, три. Ты ч ⁇ мы на подаче играли? Да? Иди <свист> <свист> а а а да, Давай, Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! давай Ага! Ага! Нет, давайте у нас игра, продолжится. Зачем я же выиграл? А, да. Блин, <свят> <свят> <свят> Да что? Я Я Конечно, да, если будет круто. такие останутся игрока У нас 10 хуячков, одеться, Охренеть. Давай пойдем до Нет. А это похуй Он справил, да? по-моему, штрафной, да? О, бля, ебанашка, ты, как подавать теперь? Ой, бля. Ну почему мне не везет? Попробуй. Бля! Я проиграл, да? Да. Теперь дел. Я тебя сделаю. У меня там пенис. Пошел. Подожди, это то, блять? Я тебя порву, сука, тварь. Нифига, ты смотал! Капец, ты чего так по-мастерски? Ты почему проиграл тогда первый раз? Знает, урод. Блять. Ну понимаете. О, тот муске, она меня распять уебала! Забери у нее. Это не честно. ты же палец держишь, она меня распять хуярила. Один, Пойдем, давай. один-один. Сетка была. Да. Была, да, разогрение, не говорится. 12-9. Ты сука, 12-9. Бля, это не считается. Это не считается. это не считается. Правила, Если да. мяч да. сала коснулся, мяч то все. Коснулся. сетки же не коснулся. 11-13 же счет. 20-13. Ну, давай. Бля! Свою 12-14. Быстрее сыграем. Сейчас надо не проебать. Вот такой момент, сука. Блять, не считается. Он снизу, да, снизу. Давай. Да, да, да, да, да, твои Я Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Опять я просерил, за что мне это? Ты мне не нажмёшь... Перли мне культ Отдай Я боюсь, теперь снимай, пожалуйста Всё будет так За мной какой-то дьявол пришел. Давай! Считаем все вместе По жопе ты бей, ты по ногам бьешь. Было больно, все равно. Ты десять. Блядь, серьезно? А Бля, как больно! Четыре! Блять Мне больно, по-моему. Сильно очень больно! а Все сильно так не бей, не бей так сильно, бля! Сколько кто считает? 9 6 7 Ногу, ногу, ногу В одно и то же место 8, да? Да 9 и десятый заключительный Да, это ваши эмоции Пошел нахрен Ты рад, что ты согласился Подписывайтесь на канал, если... Лайк за боль, лайк за боль. Бля, я бы просто расплакался, мне так жалко его, пиздец. Эй, hey, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь, подписывайтесь. на наш канал. Оставляйте комментарии под видео. Лайк Руслану за боль, он проигравший во второй раз уже во второй игре. А сейчас мы хотим поблагодарить наших спонсоров. Огромное спасибо магазину Гапгап. Даже Предоставленные нам услуги за какие условия шокеры какие шокеры, какие шокеры? За <плес> нам шокеры и ты его дай <свят> а да. также спасибо большое магазину интимных товаров амур за вот такое помещение отличное за возможность, за инвентарь <свят> да, <свят> да, заходите все ссылочки в описании да, отличное классный продавец если вы в городе казани или где-то в мире находитесь вы можете <свят> заказать доставочка работает по всей россии всем спасибо все ссылки в описании. Все в описании. Пока. Пока. С этого дубля все-таки получилось.